Эй, члены психбольницы Немиркин, большое спасибо за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогает нам делать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. Мы также хотели бы напомнить вам, что это видео предназначено исключительно для образовательных целей. Оно не предназначено для того, чтобы давать советы о том, что вам следует или не следует делать. Немиркин поощряет вашу свободу принимать собственные решения. Если вы чувствуете, что можете оказаться в какой-либо из этих ситуаций, но с учетом сказанного, давайте начнем. Трудно ли вам говорить «нет», даже если вы чувствуете себя несчастным, или это влияет на ваше физическое и психическое здоровье? Давление извне – обычное явление, будь то сверстники, семья, друзья или общество в целом. Они могут хотеть, чтобы вы соответствовали их идеалам, даже если это противоречит тому, во что вы верите, или тому, что вы действительно хотите сделать в данной ситуации. А может быть, вы относитесь к тому типу людей, которые по природе своей да и которым трудно отказать в чем-либо. В основном это происходит из-за боязни пропустить интересное или страха упустить что-то. В результате вы можете в конечном итоге перегореть. Поэтому важно знать, когда вам нужно сказать «нет», чтобы защитить свое благополучие. Вот 11 вещей, которым вы должны сказать «нет». Первое. Скажите «нет» токсичным людям. Сколько раз вы окружали себя негативными или токсичными людьми, которые просто не подходили вам? вы имеете полное право сказать «нет» любому, кто причиняет вам страдания или несчастье. Токсичность порождает негатив. Это как вирус, и он будет распространяться, если вы не будете стоять на своем и не бросите вызов этим токсичным людям в вашей жизни. Робтию сказал, «Удивительно, как быстро все меняется, когда вы удаляете токсичных людей из своей жизни». Когда в вашей жизни появляется больше времени для позитивных людей, которые приносят вам энергию и счастье, это позволит вам сказать «нет» токсичным людям в будущем. Второе. Скажите «нет» людям, которые заставляют вас чувствовать себя небезопасно. Вы когда-нибудь испытывали страх или тревогу, находясь рядом с определенными людьми, и чувствовали себя слишком нервно, чтобы сказать им что-нибудь или уйти от них. Нет нужды говорить, что вы не хотите находиться рядом с людьми, которые заставляют вас бояться, ради вашего же благополучия. Вы можете чувствовать себя обязанным говорить «да» этим людям, потому что вы беспокоитесь о том, что произойдет, если вы этого не сделаете. Вы имеете право чувствовать себя в безопасности и не жить в напряжении, когда в любой момент вы можете сорваться. Безопасность – это абсолютно ключевой момент. И вы должны чувствовать себя в безопасности с любым человеком, которого вы решили впустить в свою жизнь. Номер три. Скажите «нет» людям, которые пренебрегают вашим эмоциональным благополучием и чувствами. Если вы чувствуете, что ваши чувства не имеют значения или не ценятся другими людьми, то вы можете сказать «нет» этим людям в вашей жизни. Вы заслуживаете свободы выражать свои эмоции как человеческое существо. Если другие не ценят это, значит они не ценят вас, и они могут потерять право быть частью вашей жизни. Номер четыре. Скажите «нет» ситуациям, которые заставляют вас чувствовать себя нежеланной. Были ли в вашей жизни случаи, когда вас бросали, особенно в детстве? Когда вы не можете должным образом переработать этот вид травмы, эти переживания, связанные с брошенностью, могут стать самыми глубокими фундаментальными убеждениями, которые вы имеете о себе на бессознательном уровне. Поэтому всякий раз, когда вы оказываетесь в ситуации, которая заставляет вас чувствовать себя брошенным или нежеланным, самое время принять сознательное решение и избавиться от нее. Без них вам будет лучше. В конце концов, вы достойны и заслуживаете гораздо большего. Номер пять. Скажите «нет» негативным мыслям о себе. Когда мы думаем о себе, слишком легко закрутиться в спираль со всеми этими «мог бы», «хотел бы» и «должен был бы». Это ненависть к себе, когда она выходит из-под контроля. Самовничижение не поможет решить проблему. Поэтому важно не критиковать, а размышлять. Подумайте о том, что вы сделали хорошо, а над чем можно поработать, хотя это легче сказать, чем сделать. Переформулируйте свои мысли и постарайтесь мыслить более позитивно, это изменит ваше отношение к себе. Номер шесть. Скажите «нет» сравнению себя с другими людьми. Вы склонны зацикливаться на том, что делают другие люди? Оскар Уайлд однажды сказал «Будь собой», все остальные заняты. Не тратьте время на сравнение того, что не подается сравнению. Каждый из нас отличается и уникален по своему, и это нормально, это прекрасно. В конце концов, у каждого есть свои недостатки, способности и сильные стороны. Итак, вот несколько важных вопросов, которые нужно задать себе: каковы ваши собственные страсти и цели? Как вы планируете стать лучшей версией себя? Номер семь: скажите нет плохим партнерам. Находитесь ли вы в нездоровых отношениях? Если вы несчастливы в отношениях, нет никакого обязательства оставаться в них. Спросите себя, есть ли у вас здоровое общение с потенциальным партнером, прежде чем сказать ему «да». С самого начала проясните его мотивы и убедитесь, что вы хорошо чувствуете друг друга. Нет ничего более тревожного, чем плохая энергетика в отношениях. И вы можете сказать «нет», если чувствуете, что у вас ничего не получится. Номер восемь. Скажите «нет», чтобы не сопротивляться росту и исцелению. Сколько раз вы позволяли возможностям ускользнуть от вас, потому что вам не хватало веры в себя? Вы – ваш собственный шедевр, и вы можете владеть каждым аспектом того, кто вы есть. Скажите «да» возможностям для личностного роста и развития. Рискуйте, а не говорите «нет», потому что вам слишком страшно. Уделять время работе над собой и самоисцелению – это не признак слабости. Быть смелым и верить в себя – это одно из лучших, что вы можете сделать. Номер девять. Скажите «нет» ненужному ожиданию. Если вы будете ждать того, что никогда не произойдет, вы не сможете вернуть или переработать потраченное впустую время. Два часа, проведенные в ожидании и порождающие разочарование это два часа вашей жизни, которые вы никогда не вернете. Направьте свою энергию на ценное время, пока вы ждете, например, медитируйте, пишите, читайте книгу или гуляйте. Время драгоценно, и мы не всегда чувствуем, что у нас его много. Так сделайте это время своим. Номер десять. Скажите нет тому, чтобы мнение других людей определяло вашу ценность. Вы когда-нибудь были настолько одержимы мнением других людей о вас, что забывали о своем собственном? Неважно, что вы делаете, что говорите, как одеваетесь или как выглядите, у людей всегда будет свое мнение о вас. По словам Марка Аврелия, все, что мы слышим о себе – это мнение, а не факт. Все, что мы видим – это точка зрения, а не правда. И номер одиннадцать. Скажите «нет» уменьшению себя, чтобы соответствовать. Склонны ли вы держаться за то, что вам удобно, даже если это делает вас несчастным или не позволяет вам расти? Это может быть токсичная дружба и односторонние отношения, не приносящие удовлетворения работа или вредная привычка. Слишком долгое пребывание в зоне комфорта может убедить вас в том, что все, что находится за ее пределами, слишком чуждо или страшно для вас. Когда вы заставляете себя приспосабливаться к месту, корни которого уходят в прошлое, вы упускаете возможности для роста и раскрытия своего потенциала. Научиться говорить «нет» — ценный навык, и овладеть им бывает непросто. Поэтому мы призываем вас продолжать тренироваться, говорить «нет» тому, что не служит вам. Так вы скажете до да ясному уму и более счастливой жизни, окруженной большим количеством любви и света. Если вы нашли это видео полезным, нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с кем-нибудь, кому оно тоже может быть полезно. Список использованных исследований и ссылок приведен в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика уведомления для получения новых видео на канале Немиркин. Большое супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.